Банде Гуру Падот Бхакта Бинда Саман Нитам Шри Банде Нитам Саходитам Си Нандо патитаананг пабуне бхавишна मुकं करोति वाचालं पंगुं लं हैतिग्रहम् यत्कीपातमहं बंदि परमा नंदो मादवं। Нараяна Намаскитто Нарунджайва Наруттана Де Вингсарасва Тингасамтатоджайо Модире Шанкирда Некишна Коттоподеша Гаури Патраша Пракасанича Шадану Ракто Гуру Фокти Бхакти Дхейям сада парибабак нама виштудохам титаас падам сива виренчанутам сараньям бхита ти хам Пурнана, Рагара, Сосагара, Сарамурти, Сара Дикама и Кадаки Фанкара. Кришна Чайтана, Прахунитанандо. Сри Адайтагала, Расива Кришна Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Вишамбару, Вижабару, Джагадхар, Мупару, Бандеягадприякару, Каруна, Ботару, Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна, Хари-Кришна, кришна кришна кришна Намамиганги Табапа Дупанкаям, Сура Суроиревандито Дибарупам, Буктинча Синитам, Гори Нирантара Вибуши Хитобама Бхагам, Нараяно Приямананга Мадапахарам, Барана Сипурапати Вхаджави Хишанатам, Вамни Шинга Махамбхаджи, Кришна, Кришна, Кришна, Садаям хидайам жасчо, бачаха саттвхущитам, Каяха парахитам жасчо, калихиташо, каротиким, Садаям хидайам жасчо, Садаям хидайам жасчо, Бачаха саттвхущитам, КАЙАХА ПАРАХИТАМ ЯСЩО КАЛИХИТАСЩО КАРОТИКИМ СИСИЛА САРАСВАТИ ГОСТАМИТА КУРА ПРАХУПАТА Сказал, что листец никогда не сможет стать проповедником. И вот Гауди Гуштипати, Шила Бхагавади Сиданта, Сарасвати Гусами, -э так сказал, что листец никогда не сможет стать проповедником, поскольку если кто-то листит постоянно, значит он ожидает какой-то лапхи пуджи и И вот листец, значит, что он ожидает какой-то лапхи, пуджи и поэтому он листит всем подряд из-за этого. Чистые ващнавы, они не... не льстят никому ради каких-то низких целей, они говорят для нашего абсолютного блага. Они не говорят ничего, что может, но они не говорят для чего-то развлечения или удовл... удовлетворения, но кто-то делает а так, кто, какие то какие-то проблемы могут возникнуть. Это океан милости, океан бесконечной милости. Милость не значит, что люди, что обычно дают какие-то материальные удобства, Шрила Прабхупад говорит, что большинство людей, они заняты чем-то внешним, буквально телесным и кожные концепции жизни. Чиллопархупат сожалеет, что большинство людей заняты чем-то внешним, какой-то кожей, какими-то шкурными интересами, понимают только внешнее, но не понимают суть, что есть полное абсолютное благо. Они не заинтересованы в этом. Они следует и подписываются на те организации, которые делают какую-то материальную деятельность, как лечат людей каким-то материальным образованием, занимаются кормежкой, и такими простыми вещами, которые понятны людям недалеким, но они не понимают. Ничего, что связано с их подлинным интересом, с интересом души, с интересом подлинного Я. И вот это очень сложно для многих понятий. Сила Прабхупад говорил, чтобы спасти обусловленную душу. И вот Сила Прабхупад говорил, чтобы спасти обусловленную душу из Мая. Это так сложно. Практически невозможно. И вот спасти обусловленную душу очень сложно. Это проще строить тысячи больниц, школ, столовых бесплатных. Это гораздо проще, чем спасти обусловленную душу. Мало здесь среди этих обусловленных душ мало кто готов спастись, хотя внешне могут носить илоки, канхималы, джабу повторять, но сердце мало кто готов быть спасен, что не хотят Бхагавана, но в смеси в связи с моей. И вот кто-то говорит, что они хотят Бхагавана, но не могут сказать абсолютно, что не хотят Бхагавана полностью. Их потребность, нету такой потребности как в чае. Если сахара в чай добавить, чем в чае более вкусный станет. также вот так же люди хотят смеси Бхагавана с моей и вот так они делают, вроде но, проповедь какая-то, но она постоянно смешана Бхан с Майя. И Шилапавхупат говорил, что Бхагаван не может прийти смешанный с моей. Бхагаван – он абсолют, он абсолют. <coughs> <coughs> как мы можем ожидать осквернение Бхагавана моей и прочие какие-то глупые вещи. И вот наш шлока, который которой начал, она очень важна. Садаям Хидаядис, я тот, чье сердце всегда сострадательно. И Группат Падма говорил, о, дети, Горни Тянанда, они протягивают вам свою руку. И вот Горни надо, не всегда зовут нас, а обусловленные души не могут принять эту милость. Они идут в противоположном направлении. Горни говорил, что Горни надо зовут а обусловленные души, те не готовы прийти. У них нет, нет вкуса вкуса к трансцендентному миру или к чему-то, что связано с этим трансцендентным миром, у них нет никакого представления. Если так или иначе, они могут обрести вкус это этого нектара, они никогда не оставят это. И поэтому Шрила Павлопад говорил, те, кто и вот Чила Папхупа говорил, те, кто получает вку, вкус к подлинному, абсолютному баджану хотя бы немножко, все же они, такие люди, уже никогда не будут стремиться к моей но главная суть того, что мы не обретаем этого божественного вкуса. и таким образом система по уповеди дикши исказилась очень сильно и сложно объяснить насколько она, сильно она исказилась. Садаям ясья, то сердце всегда сострадает обусловлен душем, как силы покупать. Говорил не ходите туда, идите ко мне. Они Сахаджи, не ходите к нам, идите ко мне. И вот идите ко мне, я знаю, вы не можете потерпеть моих слов, но все же приходите ко мне. под звал их. Но люди хотят идти в другом противоположном направлении. И такое состояние. Садаем Хридайосья. Вачата Сатя Бушитам. Тот кто не боится говорить о абсолютной истине, их всегда говорит они. Не бойтесь весь мир. Может выступать против нас. Но ну, что нам до этого Шали Пабхупад говорит, пусть весь мир идет, выступает mm -hmm. против mm -hmm. меня. Но все же mm -hmm. я не прекращу mm -hmm. говорить mm -hmm. об этой абсолютной истине абсолютным образом, находясь на абсолютном mm -hmm. уровне. И вот под амбрелой. Know, know, them, go, И вот таким образом, кто такой подлинный саду? тот, кто Тот, кто всегда говорит об Абсолютной Истине, и его тело всегда находится в служении Бхагавана. Он всегда служит всем обусловленным душам, поскольку он видит весь мир в связи с Бхагаваном. Поскольку Бхагаван дал наставление Удави. Бхагаван дал наставление Шичи Махапрабху, Рапи, Санатани и всем остальным говорить обо мне, чтобы мы могли спасти обусловленные души в этом служении. Если я смогу спасти хотя бы одну обусловленную душу, это мое служение Бхагавана. Я не ожидаю никаких пожертвований или еще чего-то от кого-то. Я хочу чтобы они обрели вечное благо. И вот. Тут все тело посвящено Бхагарду Севи ради блага всего мира. Что Кали может сделать? Какую проблему Кали может создать? Мы видели чистых преданных. Они пытаются, пытаются какие-то проблемы создать, чтобы they мешать Харикатхи. Like <coughs> like so no. Но какие-то проблемы постоянно возникают, кто-то пытается их создать I на пустом месте. Ну, такое достаточно часто происходит. Но все же таки, остановить подлинную харикатху невозможно. Такие люди могут выступать против, мешать как-то какое-то время, но долгое время ничего не могут сделать, их кали, вот как в этой шлоке говорится, какие проблемы Кали может создать для чистого преданного этого, кто полностью посвятил свою жизнь Бхагавану. Надо есть, мешать таким преданным и пойдет в какие-то другие места. Но, но может мешать какое-то время все же. И вот листец никогда не сможет стать проповедником. Это так по соку листецы. Листицы обычно делают все для удовлетворения обычной публики, как-то развлекают их, но ради абсолютного блага они мало что готовы сделать, и вот там проблема листицов. И вот листицы, значит, тот, кто совершает дживахимсу, можно вспомнить, достаточно давно я говорил о дживахимсе, что такое дживахимса. Под руководством Сила я говорил на эту тему. Дживахимса не значит физическое насилие какое-то. Подлинное значение Дживахимса это обманывать душ, поскольку душа это не тело. Это тело, не, это тело, это не душа, это просто а, как, кровь и плоть, кожа, и такие, а, состоящие из материальных вещей. А дживатма — это душа, пребывающая в сердце. И вот дживахимса в подлинном смысле, если вы хотите разделить, вывести, Значение этого слова дживахимса это значит обманывать людей, пытаться как-то отклонить их от подлинного пути, пытаться ну, как-то уводить в сторону какую то расататвы и прочей ерундой. Дживахимса очень опасно. Если кто-то стремится к Дживахимсе, как-то пытается обманывать людей, сбивать их с верного пути, то ничего хорошего такой человек не достигнет. Вчера я говорил о неправильной проповеди. И я говорил, что массивная проповедь это как массированная проповедь, это ну, пропаганда по-русски. Это Неправильно, не совсем правильно. Такой а активной масс массированной проповеди может заниматься только Шиман Махапрабху, своей энергией, своем могуществом может так активно проповедовать. Чила говорил, <кười> <кười> что пропаганда, в выкрикивание каких-то лозунгов, Very good model you can buy. Rikla, you, can you, Rikla, you know, so many things. follow, Hollow, you can do, Harinam you buy Harinami you can get so much thing. It's called kanvasing. I am not speaking. I am not making any shridant. All sidanta Prabhupada of So kanvasing of Harinam, Harikatha. And и вот какая-то пропаганда Харинама, Харикатхи, подлинная проповедь — это разные вещи. Это это нельзя назвать подлинным подлинной проповедью. <coughs> Если я проповедую вам. Если я успешен в том, чтобы проповедовать кому-то, то, несомненно, вся седанта... Я смогу вложить всю седанту в его сердце. И он не сможет совершить никакой ошибки. Он будет чувствовать вдохновение к совершению Харибаджина. Каждый день он будет очень вдохновлен совершать Харибаджин. Это называется подлинная проповедь. И вот Сила Прабхупат, он был успешен в том, чтобы а, а, проповедовать, но не говорил он, что был успешен в массированной проповеди, массовой проповеди. С другой стороны, в, в, в, когда он оставил свое тело, перед, перед тем, как оставить свое тело, он плакал и говорил, что я могу сделать, находясь в этом материальном мире что я могу сделать, находясь здесь. Никто не хочет, э, не готов принять мою седанту, никто не готов следовать мне всем сердцем. И, если Шила Павхупад говорит так, перед тем, как оставить э, свое тело, что люди не готовы принять абсолютную истину, бегут в каком-то противоположном направлении. И вот... Вчера я говорил, стиль проповеди Гакарны был успешен для Дандукари. Дандукари был единственный, кто мог принять, осознать, применить в жизни все это седанто. Тот, у кого была подлинная потребность, другие тоже слушали, но не достигли того великого блага, которого достиг он. То, что сам Господь послал Виману за ними и забрал его духовный мир, такого блага достиг Дандукари, слушая Багу, там а множество других людей, которые слушали, <связывание> не достигли такого великого плода. И вот что такое дикши, мантра и все остальное, это очень обширная тема. Подлинная проповедь, подлинная дикша. Это значит, что мы можем развить Дивагиану, божественное знание. Если кто-то приходит ко мне, не осознав Дивиагьяна, не, по ос не получив этого божественного знания, значит, что человек не слушал должным образом. Слышал, но не слушал. И вот, слушая Харикатху, принимая дикшу, если я не развиваю Дивиагьяну, что говорит а Дивиагьяна можно наблюдать что многих даже здравого смысла нет, а человек занимает пост-ачаре, не имея здравого смысла его действия. Слова Писанина говорят противоположные, что он не на своем месте. И Шила Пахопад говорил, дикша значит достичь божественного знания и псевдодикша. дикша и настоящая дикша не то же самое. И Шилапрахупад говорит, подлинная дикша и псевдодикша ⁇ это разные вещи. И те, кто не по получили подлинную дикшу, они не могут прогрессировать в своем башне они максимум могут получить какое-то сукретие. Они даже в храм по-хорошему, в алтарную имеется в виду, не right <просить> заходить и прикасаться <просить> к шелограммам и <просить> полага... поклоняться рада Гавенгиле шелограммам, не имеют права, только какое-то сукретие не получили, но в следующей жизни могут, если не будут совершать никаких аппаратов, продолжить накапливать сукретие. Так кумулятивный интерес получить, ну, как банки проценты на проценты начисляются, так и вот в Харибаджане что-то люди делают, если ну, такое как, скажем, малое в следующей жизни что-то большее благо получает, большее также так жизнь за жизнью постепенно прогрессирует, какое-то сокрытие накапливает. И вот это сукрити может вести вас, это, конечно, хорошо. Но есть два вида сукрити – муки сукрити и муки сукрити. Другой. Второй вид сукрити не может помочь оно, Он, наоборот, будет мешать вам. Кто-то повторяет харидам, слушает харикатхуна внутри своего сердца, какой-то анепхилаш. Какие-то посторонние желания они оскорняют в нашем уме. Вроде человек занимает, занимается Гуру севой, но из-за этого не Абхилаш, а каких-то посторонних желаний Лапхи Пуджи и он совершает эту Гуру севу, но подлинного сукрити, он Бавана Мохи Сукрити не получает. Немного так называемых преданных служат Вашнавам, но в итоге обретают какие, только какие-то материальные блага и это, можно сказать, это поклятие, это влияние Майи и ее дело, то, что люди обретают только материальные достижения, если бывает о духовном. И вот Бхагаван в 11 песне, И вот в теме про Бали Махараджа, когда Бали Махарадж явился, и вот Бхагаван вот в конце этого Лилы сказал абсолютную истину, он сказал, не забывай. Кому я дарую подлинную милость, я забираю все у этого человека, все его богатства, все. Поскольку это материальное богатство, это причина их а, тщеславности, их гордости. Я молю Богована, сделать меня нищим, пускай Богован даже заберет всю мою одежду. И Шрилам Бахтидай, это Мадхуа Гусей Махарадж говорил, такой же седанту И вот какой-то богатый человек сказал, Мадхуа Гусей Махараджи, Махарадж, могу дать денег построить этот фабрику по производству кир кирпичей на прибыль от этого можно маску строить. И Мадон Гусамирос сказал в вашем обществе такая формула, что вы хотите сделать бедных людей богатыми. Но мы наоборот делаем богатых людей бед бедными. И вот мы и, и, и вот ваш, поэтому ваш фу, фу, формула и стиль поведения противоречит нашему. Сейчас наоборот происходит. И, так, такое вот состояние общества, к сожалению, и вот Бхагаван говорит: Я хочу очистить его сердце забрав, все его богатство, всю гордость и все остальное, чтобы он чувствовал, что у меня ничего нет, я не шкиньча. Как в случае с Тридандибикшо. В Бхагавата можно найти. Он был очень богат, Браман. Но в итоге, по желанию Бхагавана, его богатство ушло. Царь забрал что-то там. Разбойники тоже ограбили его. И даже его жена, дети, они хотели выгнать его из дома. И вот он был беспомощен и начал думать, что плохого сделал. И внезапно он развил Божественное знание, такое прекрасное знание по милости Чайте Гуру, Гуру в сердце. И вот Гуру... И тогда этот Триданди Брахман, Триданди Бикшу начал говорить. Сегодня я осознал, что Бхагаван, он доволен на сто процентов, и он организовал такую ситуацию, в которую я попал. Триданди этот Саньяси сказал, И вот сегодня Бхагаван очень доволен мною. И он организовал такую ситуацию, чтобы я мог обрести осознание, божественное знание. И вот сегодня я принимаю Саньясу и оставляю, и буду жить как нищий. Я предаюсь полностью Бхагавану. И вот несомненно Бхагаван Хари, он доволен мною. И поэтому я достиг такого положения, поскольку вот, как долго мы зависим от наших денег в банке, мы не можем быть полностью преданными. Пока вы зависите от денег, власти, образования еще каких-то материальных вещей, вы не можете зависеть от Бхагавана на сто процентов. Когда вы оставите все, вы станете беспомощными, то вы можете обнять, предаться лотосным стопам Бхагавана, но не перед этим. Пока у вас будет надежда на что-то иное, полного самопредания, Бхагавану не будет. И вот Группат Падма говорил мне, о и что это? Я говорил, ваша саньяса Данда, да. И это здесь находится, как долго на тут, но пока вы здесь, пока она стоит, будет стоять. И вот Данда не может поменять свое положение, куда-то пойти. Но когда я вставлю данду куда-то или кладу ее на пол, данда вот так будет стоять или лежать, вы где ее поставили. И вот это пример Шаранагати, при, при, пример полного самопредания. И Гуропад Падма также говорил мне, о мой сын, если вы э, купите какое-то животное на рынке, собаку, там корову или быка, или еще кого-то. И вот если это животного купить на рынке, то эти ж... купленные животные вынуждены следовать вашим правилам и предписаниям. Если кормить их, будут есть, не кормить, то ничего им есть будет. Где-то, ну, ну, как раньше было, работорговля процветала. Работорговля. Популярна была какое-то вре время назад. И вот так люди покупали рабов. Люди покупали рабов, и вот так и заставляли их работать. Громах Грудав приводил такой пример из Бхагавата. Как животное. Если оно продано на рынке, оно будет оно должно подчиняться покупателю. И также, если мы преданные Гурудева, если у нас нет даже запаха никаких личных же карасных желаний, то тогда мы сможем стать подлинным проповедником. У обычных людей какое представление о Тринаддепе? Я спрашиваю вас <смех> И вот, <смех> И вот а что такое Тринадапи Если кто-то говорит очень тихо, мягко, вежливо Какие-то удобства предоставляет Разве это Тринадапи Хотя многие думают, что так, они не знают Что это не а просто лезть Что такое Тринадапи Тринадапи, если возможно если человека sponsor, есть Тринадапи, э, он может проповедовать везде. Подлинное смирение, значит, подлинное Тринадапи, значит, э, отсутствие всякой лапхи, поджи и пратишчи, like но люди не понимают этого значения. Это люди в ней одурачены. Как долго я могу ловить, как собака? Мало кто может принять. мои. Слова, хотя я могу говорить <coughs> о Шиле Прабхупаде и его сиданте, <coughs> Но все же их удачи очень мала. И вот подлинное значение Тринадапи, Шили Прабхупад говорит, если лишены Лапхи Поджипратиште у вас никак... нет никаких поставленных желаний этой лапхи поджи и пратиште даже запаха этого нету, даже запаха этих посторонних желаний, лапхи Божьей протяжки нет, то тогда вы можете проповедовать читание Вани, наставление о Махапрабху. Иначе люди внешне могут начать проповедовать смиренно, но потом, когда какая-то протяжка слава придет, к вам, они уже перестают уважать Гуру Ваишнава. Таких много примеров, люди вроде внешне все хорошо было, а потом все хуже и хуже становилось. То есть люди начинают гордиться своим положением, и, и в итоге из-за такой гордости и пренебрежения Гурувачнова они падают. Как полубоги они... Полубоги, они Возгордились тем, что победили <ресохрани> демонов, и чтобы дать им урок. Парабрама, пара Бхагаван явился у ворот в небеса, как какое-то животное, якша, ну, как какое-то существо, мне понятно. Все были заинтересованы, что, кто это. Что он тут делает? И новость дошла до Индры, что Индра сказал, кто может пойти узнать, кто он, что за существо такое. И послал он Павана Дева. Да, я могу. Кто ты? И этот парабрама в форме. В форме какого-то якши, ну, какого-то существа, а ты кто? Сначала хочу знать, кто ты, я Паван Дев, ты разве не знаешь меня, не слышал? Паван Дев, я очень могуществен, я могу своим, я повелитель ветра, могу этим ветром разрушить весь мир, что правда, моя сила, мое могущество всем известно, ну... Не обижайся, вот травинка, попробуй сдуть ее. Вот всего лишь какая-то травинка. попробуй сдуть ее. Тут засмеялся, пытался сдуть, ее. пытался сдуть со всей силы. Ураган навел там, но эта травинка ни на миллиметр не не подвинулась, но удивился, как День это возможно, День и пошел к Индри. Сказал, очень я странно, дед, я пошел там, пытался эту травинку сдуть, но всем своим могуществом не смог ничего сделать. Я не знаю, кто он, кого же послать. О, Варуна, ты очень могущественный, иди, не да. знаю, кто там. И вот тот пошел спрашивать, кто ты. Я сначала скажи, кто ты, как я Варуна. Кто такой Варуна? Как я очень могуществен, я по лобах воды могу весь мир затопить. Но вот тут ä, травинка попробую ее с места сдвинуть, и тот тоже ничего не смог сделать. Когда сам саминдра пришел, я понял, что без толку кого-то посылать, Я сам пришел к этому Парабраму. Этот Парабрама, он исчез, когда сам Индур пришел, то узнать, кто, кто же он, кто это, это, это существо, вот он исчез. Куда же он ушел, где он только что тут стоял? И тогда И с небес Бхагавати Деви. Деви Ума явилась. Багавати. Она засмеялась, о, Индра, парабрама. парабрама. Он был Парабрамой, как Парабрама, да. Парабрама, да. Он сам, Верховный Господь, явился, чтобы разрушить все ваше ложное эго, всю вашу гордость, поскольку вы думали, что вы с помощью своей силы, могущества, вы успешны в том, чтобы победить этих демонов. Но на самом деле это все произошло по воле по и по милости Парабрама. Только по его воле вы победили демонов. Да. Действительно так. И вот этот Парабрама, чтобы разрушить ваше ложное эго, вашу гордость, он пришел сюда. И вот Бхагаван хотел, он дарвал вам победу. И вот если какой-то проповедник заявляет, что он единственный успешный в проповеди, а все остальные настолько плохие, что даже людьми их назвать нельзя, то как можно принять его учение? Это целиком и полностью неправильно. Мы должны подумать, я говорю Харикатху по милости Гурдева и Шила Пабхупады Такого я никогда не думаю, что я говорю Харикатху в тот день, когда начну так думать, моя Девя она возьмет меня за шею, выкинет на улицу, я не смогу произнести ни слова. Годы пребывает внутри меня, и он говорит, и тогда Харикатхана является в моем сердце, я могу говорить по подлинной седанта. И вот смотрите, это массив, массивная проповедь, это не совершенно, поскольку если я не могу обрести Диви божественное знание внутри своего сердца, как я могу? Проповедует, сколько учеников, сколько достойных учеников будет у че такого человека. Конечно, количество обезьян и прочее. Может быть много, но подлинных учеников, сколько количества и качества не могут быть вместе. Всегда нужно чем-то жертвовать, либо качеством, либо количеством. Если вы хотите количество, то качество будет падать. Если вы хотите качество, то количество будет мало. Как можно наблюдать в магазинах, продающих бриллианты и дорогие украшения. Может, там один человек в день приходит, и то не каждый день. Или автомобили продают, то что там не каждый день все заходят. Достаточно мало покупателей приходят, и... И Шила Бондару Гасима Раджи, Гасвай Макараджи, Бахти Прадик Тихта, они никогда не проповедовали без указания Шила Прокопады, в то же самое время нужно не забывать, что они следовали процедуре. Шила Пробхупада и Шила Прабхупад всегда говорил, если вы успешны в том, чтобы изменить жизнь какого-то значимого человека в обществе, то автоматически ваше проповедь, оно произойдет. И так как Шила Мадагоса он приглашал на Харикатху, на какие-то собрания каких-то значимых людей вроде сверховного судьи президента Индии или премьер-министра, или там местного бенгала премьер-министра, не потому что он хотел льстить им, а потому что если они станут преданными, то их влияние, они получат возможность услышать о подлинной седанте. Кто может сказать, изменят ли они свою жизнь или нет, они могут изменить свою жизнь. И если они примут это учение и применят в своей жизни, то другие наблюдают за ними, они тоже вдохновятся их примером. Кришна Бхагаван проповедовал Удави. Он одному Удави проповедовал. А Удав он уже проповедовал другим. Хотя вот такую лилу Кришны я вел. И вот суть один удов, смотрите, удов один, его более чем достаточно, чем все ваше общество. Все общество, ваше общество может собраться и сравниться с силой проповеди Удава. Или Горгиш, Горгиш, у Горкиша Досбауджа Макража был всего один ученик, который буквально поджег весь мир из своей проповеди. Это был Сила Прабхупада, Бхагава Сиданта Сарасвати. Мы не должны э, говорить неправильные Сидданта. Моя может так захватить наше сердце, и мы будем говорить что-то неправильное. Наша Гурварга не, не, не была успешна. Никто не мог uh, проповедовать -по -по uh, uh, королеве Виктории или каким-то очень значимым людям вверху uh, аристократии. Ну, Кто-то проповедовал, как э, э, э, массивно, каким-то нижним слоем населения, но градиться этим и назвать всех остальных бесполезными, это неправильно. Это признак ложного, который может стать причиной падения. Брама говорит Бхагавану о Бхагаване. Те, кто возвышаются благодаря собственной усилиям благодаря собственным усилиям. <регу> То есть такие люди могут с легкостью пасть так же, как куда-то взобрались высоко, и с такой же легкостью могут пасть. о Бхагаван, те, кто пытаются своими собственными попытками возвыситься. Это о майваде говорится. И ну, некоторые мастер-тилаки, ну, занимаясь но тоже, по сути, являются майвадей, поскольку не верят в Гуру и оскорбляют их. И вот в этой шлоке говорится, что такие люди могут возвыситься до определенного уровня, но потом вынуждены будут пасть поскольку игнорируют суще... вечное существование лотосных стоп Бхагавана и тех преданных, которые находятся у его лотосных стоп в Киртане. Вот в Киртане говорится, что вечные стопы не та вечны, как его слуги, лотосные стопы Нитянанды, они вечны, и те, и и чье место находится у лотосных стоп Нитянанды. Абсолютная истина. Это лотосные стопы Нитянанды. И все слуги Саваки Нитянанда, их место тоже у лотосных стоп Нитянанды, как мы можем оскорблять их? И вот я чувствую. И мне плачевно, я с сожалением смотрю на людей, которые так говорят. Не будем смотреть на таких людей. Вот Джада Багат. он был очень, его сердце было настолько широко, настолько сострадателен он был, он ну, хотел помочь царю Ракугану. Это история с Бхагаватом. Из пятой песни боготом и вот ракуган. В вот общем вот царя вносильщик один что-то с ним случилось? не хватало носильщика, надо было четыре человека, чтобы полонки нести. Ну, может вдвоем, вдвоем нести паланки, но это тяжело и опасно. Это обычно четыре. Вот один носильщик. Что-то с ним случилось, пропало, вот надо было найти. И вот нашли этого Джада Барату. Тот подумал, что тут ничего не делается, надо занять его в, в, в этой работе. Но тут, поскольку был промахался, это какой физической работе, носильщиком никак не приспособлен. Тут начал поносить его, начал свистеть, ты тут очень худой, больной, Хоть тяжело тебе тащить, но а давай старайся тащить паланкин. паланкин. То он начал говорить сейчас и плохо будет тащить, тащить паланкин, Я сейчас слезу и пощучину что ты не, не, не делаешь то, что я говорю. И тут Джада Барат начал говорить об абсолютной седанте. И когда Джада Барат начал говорить, до этого он молчал, не отвечал, Он ну, видел себя как не мой глухой, поскольку если он начал говорить с кем-то, какая-то дружба завязалась и, в общем, на баджан времени меньше бы осталось и вот, и поэтому он молчал делал вид, что он глухой не мой. И вот, когда Джарада Барат открыл свой рот, начал говорить, то Атеракоган был буквально сошел с ума, начал плакать. Кто ты? Кто ты? Скажи мне, ты, ты свои, твои слова, ты? как ты говоришь, говорит о том, что ты великий мудрец, подобный к Кто ты? Прости меня за все мои оскорбления. И... Ну, вот люди даже этого не знают. И перед тем, как проповедовать что-то, нужно утвердиться в учении Гуранги Махапрабху или утвердиться в адвагиан Если я проповедую, некоторые, ну, ну, некоторые люди, не имеющие адвагиан не имеющие создания адвагиан вроде идут проповедовать, а отвлекаются на какие-то материальные вещи, и вот если человек не утвердился в Адвагентатве, может засматриваться на красивые женщины, красивые здания и прочие материальные вещи, и это... такую деятельность проповеди нельзя назвать. И вот мы должны утвердиться в учении Шимана Махапрабху. И в итоге Куган начал плакать, И, о, я падшая душа, я невежествен, пожалуйста, спаси меня, прости, за все мои оскорбления. Я боюсь овощного аппаратхи овощного аппарата настолько опасно, что даже Шанкар Бхагавад не может быть спасен. И вот читание Бхагаваджа говорится, если Индра может убить меня, я не боюсь этого так, как овощного аппарата. Ямараджа. Ямрадж. есть пальцы, полные гвоздей, ну, а колючек. И вот Хуган говорит, я всего этого не боюсь, но боюсь вашного аппарата. Пахлад Махараш также говорил на Нарисимхадеву, что я не боюсь твоей ужасной этой формы и ракуган. Вот он просил прощения и говорил, что я ничего не боюсь никаких наказаний, кроме Вашнава Парахе. Даже... Но некоторые люди открыто оскорбляют Вашнавов, обманывают своих учеников и не боятся этого. Некоторые говорят, что бонды Гусей Махач не, не Браман, хотя он родился в высокой семье. Некоторые так называемые проповедники говорят, что он шудра, поскольку он не одобрял седанту таких проповедников. Он написал письмо, что вы там не правы, вот в таких, в таких кто в список составил таких моментах. А тот а, в отлич... не мог ничего сказать, как и сказал, что тот что Джодубамша, и вот, таких организаций, вместо проповеди проис... можно наблюдать, происходит как.. То, что произошло в династии Яда. В общем, они сама ликвидировались. И, и, и, и вот э, сила... И, сила Прабхупат, он не очень. чтобы кто-то в одиночку ездил на проповедь, особенно на Запад. И вот Силабхати Влаптиута Гусэма Харадшон. И вот Шилабахтива Абхита Гасамарашни никогда не хотел ехать на проповедь на Запад, но Шилабахтива Гасамарашни много раз он просил поехать, на кто-то вас может проповедовать. И вот и вот над ним и, и, как, все по настоянию силы и краж, поехал на проповедь, а местные э, смеялись над ним, что что за проповедь, другие едут на запад, приносят, привозят деньги, а вы даже денег никаких не привезли. Поскольку сила Бахтия в Гасима Храще ездил не за деньгами на запад, а за совершенно другим. Даже когда овощей не было, чтобы что-то готовить, такая ситуация получилась все равно, но не просил денег у местных предных, а как-то на свои шли, покупали какие-то овощи и прочее, чего не хватало. И вот он начал проповедь за границей, я помогал как-то, как, как мог, хотя и с ним не ездил, но все же он занимал меня в каком-то служении. Большинство людей, даже братьев-боги, они неправильно, не, не превратно поняли его великолепное положение. Они думали, что он глуп. Никогда не хотел стать гуру. Когда Шилбаки Дайта Мадра Госвима он написал завещание, в котором он выбрал его как Ачари. Гурдов ушел. Шилл Бахтида Атамадова Гусей Махраж ушел из этого мира. И это завещание было оставлено адвокату. И тот пришел в собрание провозгласил текст этого завещания, что Шилл Бахтида Атамадова Гусей Махраж выбран на назначен ачарьи на Гурдовом, назначен именно, не выбран. И вот э, он начал, и когда он услышал это, он начал плакать. Я не смогу совершать такое служение чари, как я могу. Есть Барати Махараш, и, и, он более достойный, чем я. И он уехал э, в какое-то отдельное место на Гавадхане. И вот он уехал на Гавадхан. И начал совершать уединенный баджан. Он сказал, лучше назначить кого-то более достойного, чем я. И в итоге отец Гридхари Панды <сосимого> и вот этот Гирит Харипандана Махараджа такой знакомый, хороший знакомый. И вот он, он, он, он взял на себя ответственность, щелк Бхактивала Пхутихтагаса и Махараджа <сосимого> вернуть он назад. Он там, и вот он пошел искать там на Гаватхани, он совершил баджан. И говорил, о Махарадж, ты можешь вернешься ли ты в свой храм? Нет, не вернусь ты меня, назначит да? на ты Ачария. Ты нет, не ты на нет ты скажи, если ты не поедешь я туда, не я застрелюсь. Я застрелюсь. О, Тот сказал, нет, если ради меня кто-то умрет, нет, давайте вернусь. В итоге он вернулся. И, Плача, он взял этот, принял пост которому оставил Городов. А сейчас многие борются за этот пост куда ни посмотрел. И вот мы должны понять чистоту силы Бхакти Валабхи Он был. Идеалом Татвагьяна, он был настолько милостив ко всем душам. У меня есть много чего, что я могу сказать о нем. И какие-то важные вещи могу сказать. Поскольку если я не скажу, вы не поймете. И вот он начал Своё об образование. <соединяющие> вот он учился в, в Калькутском университете. Изучал юриспруденцию, хотел стать судьей И случайно, по, по своей великой удаче, он встретился с Челомадой Гусей Махараджием. Это было а чудо. Он возвращался с, ну, с какого-то дела и, и вот э, увидел какие-то какой-то висит на балконе каких-то греххаством под в ну, ну, доме знакомых каких-то это было в, гол, в гол паре вот он под, подъехал туда на велосипеде остановился там спросил что какие-то сады приехали до да, саду и вот, когда он при... услышал, пришел вечером на Хари Катку, он увидел образ Шила Мады Гусе Махараджа в виде его первый раз. Он был буквально продан, он полностью предался ему. Шиле Бабхе Дайте Мады Гусе Махараджа и второй случай из-за Сама, тоже этот преданный он Служил как-то в Шеремадове жил рядом и, и ск сказал, смотри, ты вот сейчас пойдешь учиться на судью, на адвокат, баристра, ну, адвокат, что такое, и вот станешь баристром. Но нужно будет тебе заниматься этим судопроизводством. Будут люди, к тебе приходить со всяким криминалом. Надо будет их это, разбирать, их случаи, думать об этом. Хорошо ли это, и, и думать о всяких убийцах и прочих, и судить их, либо, либо. или ты будешь жить с таким возвышенным преданным, как человек, Бахтидайта, Мадрогаса и Махарад, что лучше. Если станешь судьей, каждый день тебе будут приходить всякие воры, насильники, убийцы, рассказывать свои ист истории, это все слушать, судить их, э, приговаривать к смертной казни и прочим наказаниям. Или будешь слушать харикату каждый день, что же лучше из этого, и вот он понял, что да, действительно лучше стать преданным, чем быть каким-то судьей. И вот так он присоединился к Шили Мадава Гаса Махараджу на всю оставшуюся жизнь. И вот Бхахти Валабхатирта Гаса Махарадж, он был олицетворением Киртана. Он великолепно пел. И вот он присоединился к сочетанию Годи матху и много случаев про него, по милости Гурваги, Гуруваргана Шикшагу, Майш Шикшагу, Барати Марасина Райан Махараш, Бхактиракшахна Райан Махараш, они уже ушли из этого мира, и когда они дали мне указания, написать книгу к пятидесятилетию летию Санья, саньясы Гурдева. И вот они дали какой-то материал 10 дней времени, и нужно было написать книгу, вот Махарадж написал книгу, посвященную Гурдеву Шиле Бхактивала Пхитиртегаса Махараджа в поиске подлинного места паломничества. Вот она на. Хинди, на, на Бенгалии на Хинди было написано, на английском еще, еще, еще вроде не опубликовано. И вот я собрал все, что знал о нем. Тривикра Махараджа. Он был ученик Шилы Прабхупады, говорил с ним. Барати Гаса Махарадзе, Унарай Махараджа, и Бхакти Валапхи, Тирти Гусей Махараджа тоже много у него узнал. Дневники его мне не дали, к сожалению. Ну, чтобы как-то более обширно все написать. И... С моим Гурмахараджем тоже случилось, эти дневники внезапно куда-то пропали, оказались в Америке, и потом их никто не видел. Вот, к сожалению, так некоторые вещи пропадают, и без них сложно написать что-то более подробное, absurdное. Но Так или иначе, все, что случается для нашего вечного блага. И даже внешнее что-то плохое, если происходит, то да, все же <реклама> <реклама> They can give room to him, they can give prasadam. That you know, chap whom I wanted to deliver, all his panas, everything are fallen. Now he will like to cut my throat. I tell him you bring the knife, I am standing, here, bring your knife. That man getting the full favor of our Lord. Every day, in a week, seven, six days taking prasadam. Unnecessary. Because they are going to give the patronage. А Махрас говорит, что никто, люди, которые против него как-то выступают, они получают всяческую поддержку от каких-то других враждебных организаций. Ну, такое происходит, если кто-то как-то выступает против каких-то могущественных поповидников и другие, чтобы так устранить конкурента, <laughs> всячески помогает ему. И вот а чистая харекатхе мало кто заинтересован, просто какая-то коммерция происходит, и конкуренция. И вот число бактивалок, тогда самый он был идеалом, он был от видом. Он никогда не говорил никаких лекций, мы никогда ни лекции не слышали от него. Он говорил Харикатхом. его жизнь была идеальна, но все же какие-то люди пытались ему всячески мешать вредить. И вот его самопредание лотосным стопам, Силы Бхактида это и Махараджа, было чудесным, удивительным. Мы не можем поверить в это. Его жизнь и душа были проданы Бхахтида и Тимадрога Семаххазы все, что говорил Гродев, да Он всегда это исполнял Никогда не говорил «нет» И вот было два были yes, был... дорогих собаков, близ, близ, близ, близ, близ, это сила близ, близ, близ, близ, близ, близ, и сила близ, близ, близ, близ, близ, близ, близ, близ, были буквально правой и левой рукой его И вот они оба близ, близ, близ, близ, все, все, все, батюшка хотел того был, Ачари, а бати мраш все все считание груди матки и вот таких. Идеалов, как Шила Бхакти, Лалабхатирта, Гусей Махараджи, и Шрила Бхарати Махараджа, человекик уже не найти. И вот после того, как Гурадов ушел, он принял пост Ачарья под руководством Шила Бхакти Прамуда Поридев, Гусей Махараджа. И вот Гурадов ушел, Шила Бхакти Дай Тамадо, Гусей Махараджи. В 1979 году. И вот с тех пор он взял на себя ответственность быть Ачари за весь считание э, Гудимадхи его отделения. И вот он был очень терпелив. Мой Гоопад Падма говорил, что «Он олицетворение Трина до настолько смиренен, никогда даже не повышал голос. Может, во время Харикатхи только он говорил громко из-за приполняющих его чувств, но все остальное время был очень смирен. И вот Шила Бхакти дает Мадхуга он говорил Кришнавалаб Бхамачари, о Кришнавалаб, позови а, а того преданного. И вот он звал, звал с, с, с, с нижнего этажа у Прабху, зовет. Тот не слышал, вот приходился подниматься наверх в комнату этого преданного А, точнее, не, на, наоборот, не, не кричал снизу, все все, все горло, а поднимался, стучал. Аккуратно он говорил, что вас Гурдев зовет, можете ли вы пойти. Но сейчас как-то по-другому зовут вот, под, под вот он так. Вот тут был очень смирен. Несколько примеров, если я приведу, тогда вы поймете. И вот он нужно было по какой-то бумажной работе куда-то идти. И Мадавгасемара сказал, что ну, лучше, если ты будешь там до 12, там очередь большая, Поэтому лучше до 12 там быть. Но ну, один старший преданный сказал ему, "Папа, куда вы идете? Вот иду вот по бумажной работе, бюрократика. Ну, сейчас просада, время просада подошли, тут полчаса при, прими просады и иди. Ну, тут, Старший предны был очень просто сердечен, тут согласился, подожду просада, и тут сверху бахти, да, это Дайдама Дагасама смотрел, сказал, о, Кришна Малаппу, ты еще не ушел, и тот затрясся от страха. Он не сказал, что мне вот старший преданый сказал подождать просада, а потом идти несколько, нет, я иду прямо сейчас так. не приняв просаду, пошел этой бюрократией заниматься. И вот в Васами нечто случилось, я расскажу несколько случаев. сами какие-то преданные Сабху, И Дэй, Тумаду, Гуссе, Был там это, в Сабоге вроде было. И вот не было там воды, какой-то колодец, один был, ну, как и на Сурякунде я жил. Там был один колодец, и все селяне вокруг приходили, брали воду с этого колодца, ведрами доставали на веревке. И вот там тоже был один колодец только. И вот Шилатир пошел с ведром на веревке, чтобы набрать воды и... и вот с женой Рамон Джамамбой, тоже случился похожий случай. И там какая-то женщина набирала воду также. Тут случилось, что одно, одно ведро задело другое и вот эта женщина начала орать, возмущаться на всю деревню, материть его так, как будто он что-то плохое сделал. И вот э, святой мой не взял ведро, ничего не сказал, ушел в Каунса. Да, Попущенной головой эта женщина лаяла как собака на него. И вот э, Мадоугасемы хорошо он стоял в коридоре, спросил, что случилось, и ничего не случилось. Но ну, Мадоугасемы, понял, что эта женщина была такая была, а, а, как, как сказать, плохая, Скажу так. И вот какие-то люди жаловались на его но Сила Бхакчалабхита Гусамахаш, он был выше всякой политики, всякой конкуренции, всякой конспирации. Он был идеалом во всем, и вот Успешно проповедовал по всей Индии, и был на Западе также проповедовал. Поскольку большинство людей не знают ничего о Гуранге Махапрабху. На Западе сколько людей знают, мало. И вот там был Ашра в Америке. Забыл, как назовется. Надо было ждать там какое-то время, чтобы что-то подготовили И в то время. Какая-то полуголая женщина лежала на полу, ноги были направлены в сторону Бхагавап. в Индии оскорбителем считается это. Но, но, но он не, ну, не придал этого значения, не, не обиделся. Другая полуголая женщина зашла к нему в комнату, без, не спросил Савака. Но тот не, не начал арахия возмущаться, посмотрел на нее как ребенок. Как, как ребенок смотрит на мать. Она была полуголая, но и тут Сывок пришел, но как-то пытался сказать, что сейчас не время Даршана, подождите немножко. И вот он за пределы материального мира. И он настолько смирен, что они не, ну, не придают значения таким вещам. И вот Махараш был в Москве, и однажды. Мать Малакша, одного преданного, который принял прибежшего с Челапурю Махараджа, получил дикшу от него также. И вот его мать никогда не видела Вайшнава, никогда не встречалась ни с какими саду. И внезапно она решила приехать туда, чтобы встретиться с ним, не спрашивая никого, просто приехала. Не неизвестно почему. И вот она, пока зашла в комнату, Шиллабхати Валабхи Тиртыгаса Махараджа, она только увидела, начала плакать. И Камалакша я не но, знаю почему. Моя мать она начала плакать. И... и вот она ничего не смогла сказать я просто была безмолвна и плакала. И много раз Махараш говорил мне, можешь жить в нашем храме, помогать мне в проповеди. Я какое-то время помогал, жил в Матхе, но сложно было, поскольку Махараш ничего не ест, на ну, смысле не ест, чтобы готовили как, как следует. Кто, кто следует и где следует. Неестно, в общем, просадка, которую обычно раздают везде. Поэтому сложно без еды жить. И вот тогда Груда сказал, что может, есть то, что готовят для меня или для Баратимахараджа. Там какие-то собаки готовили. И... и он говорил, что ты можешь есть то, что то, чем меня кормят. Ну, как большой очарь я. Маленький человек, как я могу ожидать, чтобы собак что-то на меня готовил? Однажды в Чандигархе моя тулси мала сломалась, порвалась. И вот я думал, я куплю Тулусималу, в храме пойду к Шили Бхактиллахи Тиртой Махараджа, возьму ее, ее с его руки, я вот пришел с этой Тулусималой, поклонился Махараджа, сказал мне Тулусимала, вот порвалась, и вот у меня новая, я помыл водой ганги, -ган вот даю вам, вы мне дайте ее назад. И Махарадж засмеялся и сказал, не? Я еще не не не принял, как я могу тебе лучше мало дать. А я сказал, о хотите обмануть меня, что вы думаете, тут засмеялся и отдал мне малу. Он <связать> был таким милым, прекрасным человеком. Однажды я видел, иногда я видел, когда Гору Махарадж организовал свою матку из Чела Бхактёва Абхатири, тогда Гору Махарадж приходил к нам ну, этот, в Гопинат-Галдимат смысле. Советовался, спрашивал, советовал Чела, Бхакти Прамода Пурида в Госсе Махараджи никогда не делал ничего, не спросив, не посоветовавшись с Шиле Пуриде Госсе Махараджи. И вот он спрашивал на каждом шагу его мнение, его а, совета. а сейчас такая Анугати — это великий идеализм. Это анугатя щилы бхакти в Алабхитирте Гасе Махараджа. Это анугатя, показанная щилой бхакти виданта в Алабхитирте Гасе Махараджа. Это примеры, это подобные мильным камнем для нас. Это такие идеалы на нашем пути, где мы можем их найти. Это очень редко. Вот, посмотрите его фотографию. Настолько красив он, прев... великолепен. И у меня тоже есть фотография. На 96-й год явление Гуру Махараджи. Он сидит на сцене, на сцене, плачет и думает о будущем. И хочет сказать что-то. У меня вот есть фотография, вот я написал эту книгу про Ашрам Гусей Махараджи, это вчерашнее харигатхи. Это Бхати Шонда Ашрам смотрите его фигуру, настолько он Могущественно, красив, ему даже не нужно говорить Харикатху, достаточно быть рядом. Его образ, сказать, внешнее такое проявление, настолько прекрасно. И вот у них, они совершили так много служения, без всякого компромисса. Они совершили служение Шири Прабхупадиани посвятившие себя душе, как мы можем говорить о них, что они падшие, как Рупа Санатана, они не ездили на запад, или Горги Шудас Бабджи тоже не ездил на запад, это не значит, что они не проповедники, они первоклассные проповедники во всей Бармандии. Шила Бхактвина Такур, он мог проповедовать полу -богам, или Шила Прохопада Бхактвина Тасарасвати, они настолько могущественны, что даже Индра, они могли слушать Харикатху от таких великих ващнаов, если кто-то выражает пренебрежение и неуважение к ним, это оскорбительно. И когда кто-то оскорбляет Васянавов, если я не... М... не могу найти решение, чтобы прекратить все это, то это нехорошо. Я должен что-то сделать для этого. И вот я хотел сказать много о Шили Бхакти, Влабхи, Чирти, на времени не так много. И вот первую шлоку, которую я произнес, и, и между этим, они тоже произнес много шлок. Буддхаслоб, я стартил. Я могу. Молимся лотосным стопам Рамачандры и Шрилы Бхакти Шода Ашам Гасая Махараджа. И молимся милости Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Гасая Махараджа. Он не мой брат Боги, он мой гуру. Однажды я сказал Кришна на во время Джулан Пурнимы. Шрилы Бхакти Валабхи Гасая Махараджа был там. Я зашел в его комнату, Махарадж сказал, «Хочешь ли ты отправиться со мной в Америку на проповедь?» Я сказал, что я подшую душа, не могу с вами ехать. «Вы гур, вы езжайте!» И Махараш Прибабет сказал, пригласил меня в Америку на проповедь, но я не согласился. И сказал, что я... он... Сказал, что я ваш, я же не гуру вам, а брат боги, а я ему ответил, нет, вы мой гуру, а не мой брат боги, я знаю вас, и так или иначе.